Тема сформулирована в нашей сегодняшнем лектории «Эпоха цифры. Как технологии меняют мир?». И я с удовольствием предоставляю слово для первой лекции а, на такую достаточно интересную, но непростую тему, которая называется «Искусственный интеллект. Простое в сложном». То есть тема-то сложная, но надеюсь, что сейчас мы... Ну, так вот, я не скажу, что просто, но, во всяком случае, профессионально и очень последовательно что-то узнаем из того, что все-таки себя представляет искусственный интеллект. И поможет нам в этом директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Михаил Михайлович Абрамский. Под ваши аплодисменты я приглашаю его на сцену. Большое спасибо, уважаемые зрители, уважаемые телезрители. Леонид Гойкович прям разрешил мне, он сказал, что мы профессионально должны разбираться в этом, поэтому тут не просто научпоп, да, но какая-то даже лекция. А с чего бы начать? Когда мы думаем про искусственный интеллект в каком-то массовом сознании, у нас появляются знаковые фильмы и персонажи, которые были, как-то означивали, злой умысел интеллекта по отношению к человечеству. В чем отличие с реальным миром? В первую очередь отличие в том, что во всех фильмах мы наделяем искусственный интеллект дополнительными свойствами, присущими человеку. Это сознание, самосознание, э, рефлексия, целеполагание и многое другое. Однако реальный мир на самом деле нас э, встречает с более, что ли, приземленным пониманием интеллекта. Ведь на самом деле английское слово artificial intelligence можно также перевести как искусственная интеллектуальность, mm -hmm. то есть не интеллект в плане разума, но некие э, способности, которые раньше мы считали, что присущи человеку, а теперь, возможно, не только. У у слова интеллектуальный есть несколько синонимов, это умный, разумный, здесь стоит обратить внимание на английский вариант этого слова, по-английски это слово smart. Слово smart я очень люблю по причине того, что оно имеет на самом деле очень богатую историю. На самом деле до XIV века под этим словом понималось вот нечто болезненное, кусачее, тертое, режущее. Слово «смерть» в русском языке, дальний родственник слова "смарт" в английском языке. После 14 века у него появилось новое слово, новый смысл, выполненный силой, с хитростью, быстро, активный и умный. Я, если честно, сам глубоко не копал связь, но мне так кажется, что это связано с тем, что примерно в это время в истории происходят события, из которых человечество понимает, что войны, то, что именно болезненное должно быть и, скажем так, негативное, они могут выигрываться, как и сражение, с помощью умных технологий. 14 век, я вот специально даже покопался в истории, это время начала Столетней войны, и вот она очень известна такой битвы, как битва при Краси самое начало, и ее называют концом рыцарства. Что происходило во время битвы при Креси, Франц... Английские длинные луки положили французских рыцарей практически полностью, не дав даже к себе, к себе подойти. Тем самым технология победила тогда в той битве. Новая технология. Ну, соответственно, в 20 веке уже появляется более известный нам термин smart, когда мы говорим смарт карта смарт тв смарт автомобиль ведет себя так, как будто бы обладает интеллектом, даже здесь есть перевод на английский язык. Так вот, ведет себя так, как будто бы обладает интеллектом, это не значит, что это разумная вещь, которая имеет личность, цели и так далее. Но тем не менее она может то же самое, что может человек. Кстати, пользуясь случаем, что у нас лекторий познавательный, хочу сразу наших зрителей, нашим зрителям объяснить, что есть... Слово smart в разных версиях, и иногда под словом smart понимается немножко другое. Хотелось бы сразу разделить эти понятия. Есть smart как слово, а есть smart как аббревиатура. И эта аббревиатура уже известна в менеджменте, это smart цель. Smart это аббревиатура, означающая specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Да, то есть это конкретная, измеримая, достижимая, значимая и ограниченная во времени цель. Это применяется в менеджменте, когда мы хотим проверить, что цель, которую мы поставили перед организацией или перед собой, она действительно является целью. Например, вот хочу стать сильным, вроде как цель, наш друг может сказать, я хочу стать сильным, но это не цель, она неизмерима, непонятно как понять, что ты достиг этой цели, она не конкретно во времени, ну и так далее. Я хочу через 3 месяца суметь потянуться 15 раз 40 секунд, уже ближе к цели, потому что она действительно и ограничена по времени, и она измерима. Понятно, что если вот за 15 раз 40 секунд э, ты сделаешь что-то, да, ты достиг этой цели. Ну anyway, я про смарт, который просто слово. И здесь как бы надо по-другому сформулировать основную задачу искусственного интеллекта, что это Задача делать быстрее что-то, что раньше делал только человек, при этом это что-то, не какие-то примитивные действия, которые нас приводили к программированию, да, то есть там посчитать что-то, найти, увидеть, а именно активности, которые присущи человеку, можем даже сказать, человеческому мозгу, ну или в целом в системе. Э функционирующего внутри человека. То есть, например, узнать человека на фото, принять решение, различить, ответить на вопрос, найти информацию, проанализировать, принять решение. То есть то, что раньше делал человек, искусственный интеллект открывает для того, чтобы мы это программировали. Такие системы, которые могут эту функцию на себя брать. Почему в последнее время они стали так популярны? Ведь э, про искусственный говорили очень давно. Есть несколько факторов, я думаю, что мои коллеги всем тоже о них расскажут, но я для себя выделяю четыре. Во-первых, у нас реально стали мощнее компы, на которых мы все делаем, и это означает, что мы можем наши модели сделать более качественными. Во-вторых, появилось большое количество программных библиотек, а когда есть программные библиотеки, есть люди, которые могут ими пользоваться. Ну и как бы не секрет, понижается порог вхождения в эту область, то есть означает, что большее количество людей могут тоже делать что-то такое на искусственном интеллекте. Сейчас можно взять одну из библиотек, и за четыре строчки кода у вас нейронная сеть, которую можно обучать. Далее, это цифровая экономика. Это то, что мы сейчас говорим, и все говорят, но, опять же, немножко искажают. почему-то в последнее время цифровую экономику приравнивают к IT. Что IT равно цифровая экономика. Но это немножко не так. Цифровая экономика — это именно экономика. То есть место, где возникает экономический эффект за счет использования цифровых технологий. Вот это цифровая экономика. И, разумеется, искусственный интеллект как снижение издержек и получение более точных результатов нам в этом помогает. Но ну, это большой спрос на персонализацию и на рекомендации. Да? Сейчас в, интернет, э, в интернете у вас, вас окружает полностью персонализация, у вас нет ни, одного, ни одной социальной сети, которая бы вас не окружила рекомендациями, адаптацией под вас и так далее. Так вот, все, это порождает необходимость использовать ИИ. И вот теперь давайте посмотрим, как это устроено. Я... В каких-то лекциях пример тут привожу в конце, но сейчас, поскольку я сказал, что искусство простое, а сложное, то я привожу его для разогрева. Сижу я однажды в кинотеатре и вижу рекламу одной компании, где два известных актера, Дмитрий Нагиев и Леонид Ермольник, разговаривают, и вдруг я слышу слово коллаборативной фильтрация». Я вздрагиваю, потому что не то слово, которое ты ожидаешь услышать от актеров. Показываются вот такие вот надписи, искусственный интеллект, формирует э, тариф, приводится определение коллаборативной фильтрации, метод построения прогнозов в рекомендательных системах. Но раз уж это в рекламе МТС говорится, давайте с вами посмотрим, что это такое. А представим себе некий видеосервис, где три пользователя посмотрели, ну, есть там N-видео, в нашем случае 10, просто потому что, чтобы лучше понять. Красным отмечено, что посмотрели. Например, юзер первый посмотрел, второй, третий, четвертый, седьмой десятый видео. Возникает задача рекомендации. Что ему еще порекомендовать? Что он хочет еще посмотреть? Как это понять? Просто не скажем, но нашего пользователя можно сравнить с другими. И здесь нам неожиданно помогают эволюционные биологи, которые задолго до этих задач изобрели так называемые меры сходства. Им они нужны были для оценки э, разнообразия популяций в ареалах, которые они исследовали. То есть увидеть, что одна зона похожа на другую, потому что там вот такое, такие вот есть общие как бы виды. Но сейчас нам эта формула, я почему говорю для разгона, она, посмотрите, какая простая. Это двойное произведение, значит, 2 умножить на количество общих элементов, поделенное на сумму двух. То есть что такое вот а вот это вот? Это в нашей задаче видео, которое посмотрел и первый, и второй пользователь. А это видео, которое посмотрел... Первый пользователь. B это второй. Ну, то есть черта означает количество. Да? То есть количество общих видео поделить на сумму тех, которые они посмотрели. Окей. Если они не смотрели ничего общего, то это равно нулю. Значит, что сходство какое? Нулевое. Если они посмотрели одно и то же, то A и B равны. Нетрудно видеть, что тут будет 2 А, тут будет тоже 2 А, и мы получаем 1, то есть 100%. А реальная граница находится, ну, где-то от нуля до 100%. Ну и, соответственно, если мы посчитаем сходство между первым пользователем и вторым и первым и третьим, то мы увидим, что на первых двух пользователях сходство в нашем примере составит 73%, а на первом и третьем 25%. И это означает, что надо порекомендовать первому пользователю посмотреть что-то, что посмотрел второй. Конечно, это искусственный пример, в реальности нужно посмотреть не одного пользователя, похожего, а много таких, но вы суть понимаете. В частности, соцсеть TikTok. Работает в том числе и по такому сценарию. Что посмотрели другие похожие на тебя, то прилетает и тебе. Это называется user-based, коллаборативная фильтрация, то есть она ориентируется на пользователя. Есть item-based, когда, например, ну вот есть очень известная шутка, шутка да, на озоне, что вместе с книгой «Преступление и наказание» продается молоток-топорик для мяса президента. Вот. Это шутка, но, например, мы же знаем, что вместе с одними товарами покупаются чаще всего и другие. И рано или поздно нам начинают это подсказывать. Вы знаете, вместе с этими товарами чаще всего как бы берут и другие. Например, покупаем покупаемый телевизор, нам дают кронштейн, к тому же, чтобы мы там его прикрепили, ну и так далее. Вот это item-based. То есть это уже сходство двух элементов, да, которые выбирали пользователи. Смотрите. То есть на что это еще раз базируется, формула да, очень простая, но тем не менее мы такие, вау, рекомендация, вау, искусственный интеллект нам персонально предлагает как бы что-то. Понимаете, то есть не обязательно за искусственным интеллектом хранится что-то сложное. Ну, если дальше копаться, то зачем нам нужен искусственный интеллект? Нам нужно что-то оценить и принимать решение. Да, это самая важная его сфера. И вот здесь я очень люблю поговорить про термин управления. Вообще термин управления, если перевести его на греческий язык, то мы получим не то, что многие считают, но те, кто знают латыни греческий знают ошибку, которую я пытаюсь вызвать, и почему здесь находится этот персонаж из Гарри Поттера. А, значит, нет, не империю, да, империю это на управление как раз на латыни. Отсюда и, собственно, Римская империя и так далее. А на греческом, империя, э, на греческом управление означает кибернетес. Отсюда и наука кибернетика, которая возникла в 19 веке, именно как наука об управлении. Андре Мари Ампер, тот самый, в честь которого названа единица измерения силы тока, нам вел эту науку, правда, рассуждал он тогда про управление государством. Что вот можно предложить науку, с помощью которой мы будем каким-то научным методом управлять государством. В 1948 году Нольберт Винер, известный кибернетик, формализовал кибернетик, как наука о живых системах, что там все подвержено принципу управления. Есть некий контур, есть управляющий объект и управляемый объект, есть прямая связь, есть обратный. В принципе в это ложится все. И наши как бы с вами тела, и живые организмы, и информационные системы и так далее. То есть есть что-то, что управляет оно по прямой связи управляет чем-то, но это возвращает нам обратную связь. И вот этот контур обратной связи, он, эта часть контура очень важна, потому что без обратной связи, ну, например, болит обратная связь организма на какие-то воздействия, из которых мы тоже принимаем решения. К слову сказать, э, про связь управления кибернетики, в том числе и государством, есть, я вижу много разных кейсов возврата к этой теории. В частности, в 2007 году вышла техноопера, где была был один из персонажей это автоматизированной системы госуправления, и там был конфликт с ее создателем, там как бы, ну, альтернативная вселенная, и обсуждался построенный коммунизм, и создатель машины был против нее, когда она предложила, что надо снять часть а, труда с а, населения, а он говорил, что труд должен воспитывать человек. Она говорит, не нужно, потому что это можно автоматизировать. В этом был их конфликт. Ну, за другим примером ходить далеко не надо. Вот у нас в 2019 году Министерство информализации и связи было преобразовано в Министерство цифрового развития. Причем не просто цифрового развития, а цифрового развития государственного управления IT-связи. То есть, опять же, связь между цифрой, кибернетикой и госуправлением. Мне очень отрадно, что вот именно в Минцифре нашем, название нашего Минцифра очень хорошо так отражено. Что ж управление полагается на какие-то данные, на основе которых мы потом принимаем решение. Как же сама система может принимать решение? Как мы должны ее запрограммировать, чтобы она сказала, вот, решение такое? И тут время обратиться к тому, как человечество, изобретая информационную систему, пыталось на себя, скажем так, посмотреть и это отделить в какой-то формализованный объект, из которого порождается принятие решений. Один из примеров — это возникновение 70-е годы логического программирования. Выглядело это примерно так. Мы задаем некую логическую систему, то есть мы говорим, вот такой факт имеет место, вот такой факт имеет место, вот такие тут отношения могут быть. И дальше мы к ней задаем вопросы. А вот это верно? А вот так что? А если мы вот так сделаем, то что? А вот это можно, а вот это корректно или нет? Такая вещь, использование такой мат-логики, она до сих пор используется, когда мы, например, Управляем требованиями э, в сложных инженерных системах, где очень важно проявить, что система не противоречива. Но я вам приведу пример более простой. Вот посмотрите. Я вот этот текст, это абсолютно один в один код, который можно написать, это не какая-то такая упрощение. Я задаю термы, то есть объекты и отношения между ними. Значит, ну объекты здесь вот они простые. Это Максим, Артур, Алиса, Тимур. Я сдаю отношения. За ними ничего не стоит. Я просто говорю, если что, родитель — это отношения между Максимом и Артуром, между Алисой и Артуром, между Максимом и Тимуром. Это двухместное отношения. Ну, понятно, родитель бывает кто-то у кого-то. Дальше я сдаю одноместное отношение, то есть от одной а, переменной МЖ, g. Я думаю, не нужно объяснять. И дальше я, например, говорю, так, а задам-ка я новое отношение под названием брат. И я пытаюсь как бы помыслить о том, а дать определение брату. Кто же такой брат? Брат — это, наверное, э, тут корректно написать братья. x, y — братья, если у них есть общий родитель. Угу. Если они оба М. Угу. и, ну, брат не равен самому себе. То есть я сам себе не брат. И дальше я систему построил, и потом пользователи могут у нее спрашивать, так как кто братья, а этот брат ему или нет, а вот это у них какие отношения. То есть это частный случай, но представьте, я могу там, не знаю, очень много людей сюда написать, между ними отношения задать, а потом, не знаю, проверять, не знаю, можно ли одному человеку выйти замуж за другого, нет ли у них близко родственной связи. Это возможно сделать с помощью таких систем. Ну и да, собственно, кто братья мне, выведется, очевидно, что братья у нас э, Артур и Тимур. Логическое, логический вывод от одной из первых моделей, она потому что моделировала как бы, логику, а это считалось основным способом принимать решения. Но это не единственный способ принятия решения. Другое вдохновение неожиданно взяли в теории вычислимости. Когда еще компьютеры не были изобретены, вычисления существовали на бумаге, для этого делали разные модели вычислений. Сейчас очень простая модель — это конечный автомат. Я решил сократить количество слайдов, поэтому вот я прошу пока только на эту часть смотреть, потому что это, правда, интереснее, но вот пока на это. Итак, смотрите, все очень просто. Представьте себе, что у меня есть какое-то устройство, которое должно проверять, что у моего, у моего входного набора битов, нулей, единиц, четное количество нулей. Два нуля — ок, 0 нулей — ок, пять нулей — не ок. Вот справа находится автомат. Это абстрактная машина, которая это делает. Смотрите, что она делает. У нее есть память, два, две ячейки памяти. Обратите внимание, она зависит от того, вот стрелочка означает, как, что мне подали на вход. Смотрите, моя задача — четность нулей. Мне на единицу все равно. Поэтому, если единицу подают, я просто игнорирую. Видите, остаюсь где, где я был. Меня как бы не интересует. А вот если 0, обратите внимание, из S1 я перехожу в S2, а при другом 0 и обратно в S1 и вот туда-сюда. То есть смотрите, если мне подадут хотя бы 1-0, я перейду из S1 в S2. И там останусь. Пока не встречу еще один 0 и перейду в S1. Уже было 2-0. Потом я встречу 3-0 и перейду в S2. Четвертый перейду в S1. S1 обведен, S2 не обведен. Это означает, что S1 мне нравится, если я в нем останусь, а S2 мне не подходит. Если мой вход закончится, поток нулей единиц, и я останусь в S1, и скажу true. Ответ да. У меня было четное количество нулей. Если я останусь в S2, мне скажут false. Их было нечетное количество. Вроде бы я про вычисления. Но через некоторое время, посмотрев на другим взглядом на эту модель, ее транслируют в модель поведения, в том числе, например, ботов, агентов в компьютерных играх, когда мы программируем их поведение, как они должны принимать решения в зависимости от событий. Состояние, вот эти вот вершины, это то, что они делают, а стрелочками их изменение состояния из-за происходящих событий. Здесь на втором слайде... Диаграмма поведения некоторого ну, объекта, который нападает на игрока. Вот смотрите. Я гуляю, да, Вендор, слоняюсь, брожу. Если плеер, игрок рядом, я перехожу в состояние attack, я его атакую. Когда он выходит из моего моей области видимости, я снова слоняюсь. Я атакую. Если игрок атакует, то я избегаю ухожу как бы, да, от атаки. Если он расслабился, я снова его атакую. И если в состоянии убегания и оцениваю свои health points, то есть здоровье, на низком уровне, то я иду, ищу э, ну, медикаменты для того, чтобы поднять этот уровень, и дальше я снова слоняюсь, потому что в это время я уже от пользователя убежал. То есть это та же самая модель слева и справа, но видите, она переложена в сферу, которую мы можем назвать искусственный интеллект в компьютерных играх. Хотя, опять же, Появилась она сугубо для того, чтобы решать задачи и программировать. Кстати, мне очень отрадно, что я иногда вижу э, такие поведенческие аспекты в тех или иных сериалах. Вот есть сериал, «Мир Дикого Запада», и я очень люблю, у меня есть целая лекция, я еще скоро сделаю вторую версию, когда э, смотришь на голливудские фильмы, ну или просто на сериалы, останавливаешь скриншот с каким-нибудь экраном, где программист что-то делал, и начинаешь анализировать. Так вот, этот э, кадр из как раз, сериала «Мир Дикого Запада», здесь видно, что да, какое-то поведение задается, вот видите, recruit, то есть это завербовать, и если будет escape, то тогда манипулей, то есть управляй ими. Ну, Немножко похожа на эту модель, но мне, как айтишнику, очень отрадно, что э, использованный здесь язык — это вот React.js. <laughs> вот, а React.js ну, в реальности применяется немножко для другого. Он применяется для разработки веб-приложений. Вот, но вот он тут использован, им вдохновились, почему бы и нет. Еще одна модель, которую человек себя списал, — это модель антологии. Антология — это, ну, знают некоторые, кто философию изучал, что антология — это, собственно, по, про как бы бытие. Но антология внутри информатики это попытка описать предметную область через набор сущностей отношений между ними. Мол, есть автомобиль, у него есть класс, он состоит из чего-то, у него есть цена и сроки и так далее. Вот вершинами, вершинами, вершинами мы пытаемся все больше и больше описать предметную область. А к ней потом можно задавать вопросы. Типа, а из чего состоит автомобиль? И тогда я вы выделяю отсюда автомобиль, выделяю «состоит», Прыг сюда, состоит в связь и по, перехожу в то, что я потом отдаю как результат этого мышления. Да? Здесь я хитрю немножко. И вот сейчас будет самый сложный слайд сегодняшней лекции. но ну, вот только что э, была, была похожая лекция у меня с лицеем Лобачевского. Там ребята выдержали. Надеюсь, что вы тоже выдержите. Значит, текст сам по себе, который человек производит, это же тоже… То, что машина должна обрабатывать и понимать. Это тоже раздел искусства интеллекта, обработка текста на естественном языке. И вот давайте чуть-чуть посмотрим немножечко под капот того, что там происходит. Я сразу вас готовлю к следующему слайду, будет много текста, я скажу сразу, как его начинать читать. Итак, в крайнюю верхнюю, смотрите, часть. Пока туда. Допустим, у меня соцсеть, и пользователи заполнили о себе интересы. Один написал… Я люблю играть на бар гитаре, играть на барабанах, люблю футбол. Второй написал, играю на скрипке, люблю играть в хоккей. И мне ставят задачу, слушай, а можешь, пожалуйста, как-то программно определить, во-первых, суть их интересов, а во-вторых, сказать, похожи они друг на друга или различаются. Если в лоб решать задачу, машина не понимает разницу между играть гитара и играть скрипке, но, ну, например, играть, играть и там и тут, может быть, означает, что это они общие, их, их интересы. И вот какая-то поэтапная обработка, немножко я вам покажу. Первое, что делается всегда при обработке текстов, убираются знаки препинания, убираются стоп-слова, это союзы, предлоги, частицы и так далее. Вот получается вот эта версия. Вот мы перешли играть в гитаре, играть в барабанах, люблю футбол. Следующий этап называется лемматизация. При лемматизации каждое слово приводится в нормальную форму. Для глагола это инфинитив, а для существительного это ну, единственное лицо, мужской род, там, первое число первое число да значит первое лицо да значит играть гитара играть барабан любить футбол играть скрипка любить играть хоккей уже что-то с чем-то да слово играть играю уже они одинаковые да то есть Поймите, что компьютер, если в лоб программировать, кто изучал базовую программирование, знает, что это строки, он как бы игра, you, и играть, это, это разные строки, это разные данные, он не, не понимает, что одно и то же. Мне нужно ему подсказать. Так вот, окей, я получил такой набор. Что мне с ним делать? Мне надо объяснить компьютеру, что играть это не важное слово, а скрипка важное слово, что любить в этом контексте не важное слово, а вот гитара важное слово. Для этого используется тоже формула, и видите, она, ну, конечно, с логарифмом, но я не буду вам сейчас э, объяснять э, ее как бы математически, я вам попроще скажу. Смотрите, что такое важное слово? Важное слово — это слово, которое часто упоминается в этом документе, а я союзы и предлоги-то убрал, и мне, значит, остались уже конкретные вещи. Но при этом это слово в других не упоминается. Вот у меня слово «играть» везде упоминается. Любить везде упоминается. А гитара или барабан или скрипка упоминается только частично. Даже если тут было бы где-то еще тоже еще раз футбол или скрипка, представьте, что тут не два пользователя, а их 100, тысячи, миллион. Они всем написали играть в футбол, играть на скрипке. То есть я должен как-то померить слова, чтобы по этому числу было видно, это слово важно, это слово не важно. Так вот, мера TF и DF это произведение двух чисел. Первое число — это частота слова в том документе, в котором он упомянут. Вот это первая часть вот этого произведения. 0,5 — это означает, что, смотрите, одно слово один раз на два слова всего. Одна вторая. Видите, там, где два слова, одна вторая. Там, где три слова, 0,3, то есть одна треть. А вот эти вот вторые числа, они вычислены по мере IDF. Я, я пытаюсь поделить общее количество всех вот этих вот строчек, вообще всех, на тех, где упоминается это слово, и получается, чем оно реже упоминается, тем больше это число, а чем оно чаще определяется, тем оно меньше, то есть его важность сужается. Если во всех, во всех, во всех документах будет написано играть, играть, играть, играть, это не важное слово, его число будет уменьшаться. Что тут делает логарифм, кстати говоря, это тоже очень интересный момент в дата ну в искусственном селекции мы часто нам как бы формула до конца не важна, мы можем ее менять под задачу, чтобы было удобное значение. Так вот, число здесь получается очень большое, нам как бы не само число важно, а то, как два числа различаются. И мы логарифм просто уменьшаем это число. Было миллион, станет 6. Было тысяча, станет 3. Но опять же, миллион больше, чем тысяча, а 6 больше, чем трех. Соотношение осталось. Так вот, я в итоге посчитал и перемножил. И получается, смотрите, гитара, барабан, футбол, скрипка имеет значение 0,34. А играть имеет значение 48 тысячных. А значит, оно не важно. Проблема оказалась в нашем примере с хоккеем и словом «любить». Потому что хоккей 0,23, а любить 0,2. Видите, они на границе. Но это в нашем примере. Потому что он что? Только на двух пользователях. Представьте, что пользователей будет очень много. Так вот, вот такие вещи используются при обработке текста на естественном языке. Ну и заключительная часть, как бы многие, кто слушает про искусственные следы, такие, а где, где они, где, где они? Да, они, это еще одна модель, которую я к ней практически вел. Не все можно запрограммировать сходу. Ну, правда, это сложно сделать. И вот почему. Представьте себе, что нам поставили задачу на фотографиях различить кошку и собаку. Вы это сделаете легко, вам говорят. Вот из стопчики фотографии, сделать две стопчики на одних кошках, на других собак. Легко вы сделаете. А для компьютера, прошу прощения, нам надо написать алгоритм, который фотографию преобразует в ответ кошка или собака. Ну то есть да, нет, можно сказать даже. Да? Но что такое фотография? Фотография даже 800 на 600 разрешение маленькая, это вот столько пикселей, и каждый э, занимает 24 бита. То есть вот столько все, 11 миллионов переменных. Вы в вашем была математика в школе? Во сколько переменных было? Одна, две, три, пять, 11 миллионов. И причем каждая значимая. То есть нет такого, что нам просто надо все их просуммировать или просто посчитать, сколько там нулей единиц. Нет, в том-то и дело. Ну как к этому подступиться, мы не знаем. Но Человек же может это делать, он смотрит такой, ага, ага, ага. И вот вдохновляясь работой человеческого мозга, его обучением, да, ребенок же тоже постепенно учится тому, какие животные есть, как их различать и так далее. В, мо в мозгу человека формируются нейронные связи, которые отвечают за эту работу. И в 20 веке ученые решили попытаться это воссоздать искусственно, то есть сделать искусственную нейронную сеть, Который по факту будет делать то же самое. Там будут нейроны, и они будут учиться на опыте, чтобы потом это все давало какой-то ответ. Смотрите, обратите внимание, первые работы по этим вещам появились в 40-е 50-е годы. То есть уже тогда, но ну, вы понимаете, да, мы вот сейчас говорим о нейронных сетях, да, лет последние 10-15 лет. Нам нужны были еще и мощные компьютеры. Потому что вот нейрончик. Нейрон, зрители, как бы, давайте посмотрим. Он очень прост. Смотрите, у него есть входные данные, и каждый, каждый входной бит сопровождает вес. Это число, ну, уже вещественное, любое, там, 0,25, там, и так далее. Минус, минус 0,3, и так далее. Дальше идет очень простая операция. Делается сумма, вот что, произведение вот этих двух чисел. Это умножается на это, плюс это на это, плюс это на это, плюс это на это. Все очень просто. После сумматры идет так называемая функция активации. Она должна сказать вот это вот число, которое получилось, оно как бы, ну, означает, что нейрон как бы работает или нет. Например, она может быть пороговой. Например, мы говорим, если это число больше какого-то другого, то тогда один, а иначе ноль. И мы получаем выход. Все, это нейрон. Из них формируются слои. В первых нейронных сетях был только входной слой и выходной слой. Потом уже начались скрытые слои, один, два, несколько. И вот видите, между ними тоже есть собственные связи. Они тоже могут быть весами. Так вот, получается, что нейронная сеть — это что? Это просто функция, а теперь самое главное. Вот эти вот W — это числа, которые изначально мы делаем какими-то. А потом мы делаем обучение. Мы подаем на вход известные данные, проверяем, получился правильный ответ или нет. И если ответ получился неправильный, мы осуществляем коррекцию ошибки. Что это такое? Мы эти веса меняем. Человек их меняет? Нет. У нейронной сети есть принцип, по которому она эти веса пере переделывает. Например, есть там правило такое. Если там тут неправильный ответ появился, то вес можно, например, превратить в единицу и поставить знак, противоположный предыдущему. Ну, например. То есть это не человек делает. Нейронная сеть, так. мы говорим, это нейронная сеть. Ага. Я эти W немножко меняю. Теперь поехали, Дай, берем стопку фотографий, первую фотографию подаем на вход, она, там собака, она говорит, это собака. Мы говорим, отлично, веса, пока все, ничего не меняем. Подаем на вход следующую фотографию, она говорит, это кошка, мы такие, нет, это собака. Анка, сори. sorry, меняет здесь немножко веса, на которых был неправильно ответ, давался, и теперь, а тут собака, все, а тут там кошка. Мы говорим, правильно, и так мы... Обучаем ее на так называемой обучающей выборке, на известных входных данных с известным результатом. И она эти веса меняет, меняет, меняет, но так, чтобы все значения ей подходили. Потом мы берем тестовую выборку, на которой мы это проверяем. И если большой процент, высокий, очень правильный ответ, мы ее принимаем в работу. Мы говорим, да, она действительно различает кошек и собак. Как нейронные сети различают кошек и собак, нам скажет этот мем. Но дело, может быть, не в кошках и собаках, а в известных и популярных ошибках нейронных сетей. У нас закончилась математика, не переживайте, там дальше будет уже интерес, очень интересная вещь. Итак, где нейронные сети и разработчики могут просчитаться? Очень известный пример. Одни люди решили нарисовать нейросеть, которая должна была различать собак хаски от волков. Подали дата-сет, обучили, все супер, различает, все отлично. Но потом на некоторых фотографиях, где очевидно собака хаски, она говорит, это волк. Волк, прям натуральный волк. На это люди говорят, ну как волк, это же хаски. У нее сети не говорит, нет, это волк. Прям точно, большой процент. Начали снимать слои, смотреть, что активировалось и так далее, какие данные были важные. А теперь, внимание, вопрос. Это человек видит, что на фотографии находится собака. А что еще на фотографии находится? Снег. Нейронная сеть вообще все равно, какой пиксель, как бы за что отвечает. Это мы видим сразу собаку. Нейронная сеть сразу видит все пиксели одновременно. Не случайно в Google помог мне, и когда я искал фотографии волков, мне вышли все волки на снегу. И нейронная сеть за это совпадение, оно прям, она прям бросается. Говорит, Отлично! Фактически нейронная сеть нам говорит, вот волк, вот, вот это вот волк, вот волк, вот это волк, вот тут он, вот вот тоже, тоже волк. То есть на самом деле она говорит, это снег, просто мы обучили неправильной выборке. И это есть ошибка нейронной сети, которую вот мы можем только анализом находить. Ну и очень известная ошибка, тоже ограниченности, я уже завершаю, расскажу просто вот, очень <с into> известный пример, еще известнее. Фотографию Ким Кардашьян взяли, 88% нейронной сети сказали, что это человек. И дальше сделали фотографию, где поменяли местами глаз и рот. И нейрон все такая, 90% что это человек. Так что, как бы, поработят ли нас э, компьютеры с э, искусственным интеллектом? Ну, пока хороший вопрос. Но я думаю, что вы поняли, да, что есть вот эта вот часть, которая разум. И все-таки есть очень большой пласт технологий, которые просто моделируют то, что раньше делал человек. Вот это и есть искусственный интеллект, который не так сложен, как может изначально показаться. Спасибо. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Вопросы. Ну, во-первых, скажите, было же не сложно? Но сложно. Вы э, вообще э, обучаетесь где? Вот кто-то может сказать? Сейчас я скажу, что а мы айтишники, мы все понимаем, конечно. Я в МИП А? Иф -ми. Иф -ми. Иф -ми. Медик, вот, хорошо. Так. О, отлично. Ага. То есть, либо вы все хорошо, действительно, в школе учили, и что такое функционал, там... Функционал помните? в школе не учит. Не учат уже, да? Мне кажется, мы все-таки функциональное уравнение решали. Ну, хорошо. Или школа была хорошая? Есть ли вопросы? Если можно, микрофон? я вам сейчас подам микрофон. Пожалуйста. Меня зовут Валерия Фридрих, я студентка первого курса направления телевидения. У меня такой вопрос. А здесь мы говорили про, как это правильно сказать, интеллектуальные Технологии искусственного интеллекта. искусственный интеллект. интеллект, да, искусственный интеллект. А сначала я подумала про роботизированные системы какие-то, вот, а здесь конкретно мы говорили про, как я поняла, больше… Про приложения. Про приложения, mm -hmm. да, про социальные сети. Вот, а… Есть, что э... с робототехникой? Да, да. Смотрите, начнем с того, что робот это попытка зайти к человеку с другой стороны. Если мы говорим про антропоморфного робота, вы вот дайте сразу догадайтесь, мы про роботов каких говорим? Про, например, беспилотный КамАЗ или, например, про антропоморфного Терминатора. Вот который прям, я, который вот сейчас, знаете, на человека похожи и так да, далее. Вот да. Смотрите, это тоже большой проект. Во-первых Здесь какие технологии? Во-первых, любой робот — это система для принятия решений на основе данных. Да? Значит, я также должен сказать немного про мехатронику, да, потому что как он двигается и так далее, это целая отдельная наука, но она, опять же, тоже есть, это мехатроника и инженерное дело. Что из искусственного интеллекта робототехники мы используем? Это, разумеется, компьютерное зрение, это, разумеется, распознавание текста, если это робот социальный, то это, возможно, даже работа с эмоциями, то есть какие-то эмоциональные модели, которые тоже сопряжены с этим. Внутри под капотом робота используются ровно те же самые алгоритмы. Там могут быть нейросети для изображений, там может быть а, принятие решений а, по, на основе анализа данных, как бы, что, ну, что, что, что делать и какое решение принимать по движению, да, как, как подвинуться. То есть технологии все в принципе то же самое. Вот у нас в институте, например, мы как раз занимаемся интеллектуальной робототехникой. Мы под и готовые роботы пишем софт. Вот. Поэтому, говоря про роботизацию, это все там полностью применяется. То есть вот э, я, может быть, только про компьютерное зрение сегодня не рассказал, что как бы вот еще, но я думаю, что тоже понятно, да, например, этого, вот сейчас я должен посмотреть взглядом камеры, да, и он должен вычленить людей, распознать, что это, опять же, распознать, что на фотографиях или на видео находятся там мужчины, женщины и так далее. Все те же самые задачи, в принципе. Спасибо. Но еще я скажу, знаете, что есть? Важно, это, это вот, беспилотная, да, и еще есть роевая робототехника. Это когда мы говорим про, чтобы роботы работали вместе. Например, если вот сейчас есть проект в сельском хозяйстве, это как бы, ну, мониторинг за полями, за какими-то сельскохозяйственными угодьями, да, соответственно, это орошение тоже с беспилотников, да, и там надо, чтобы каждый беспилотник, собственно, занимался своей конкретной зоной. То есть вот, вот там тоже это есть. Спасибо. У вас вопрос? Да. Если можно, микрофон передайте, коллеги. Вот. Ага. Салават Мухаммадуллин, аспирант, журналист. У меня такой вопрос э, про таргетинг. Это же тоже, по сути говоря, то, о чем вы сейчас говорили, но все-таки э, вот э, собирает водные в этом случае не сам искусственный интеллект, да, mm -hmm. а ему вводится, это рекламодателем. Правильно ли я понимаю? И вторая часть вопроса. Реально ли так, что если отдать все это на откуп искусственному интеллекту, он начнет таргетировать то, что ему выгодно, чтобы, чтобы пользователи смотрели не то, что выгодно рекламодателю, ну те, кто занимает, занимается таргетом, а то, что выгодно самому искусственному интеллекту? По первому вопросу таргетик начинается вот как коллаборативная фильтрация. Да? Вы же тоже заметили, что там не было ни, никаких сложных моделей, да? но выглядит как будто что-то умное решать, что делать. В принципе, таргетик — это попытка по параметрам угадать целевую аудиторию. А очевидно, что дальше алгоритм может просто увидеть, что если это там зашло тысячи людей с такими-то параметрами, то похожим на них тоже зайдет. Вот. А дальше, если есть какие-то скрытые связи, уже мы можем говорить, что там необходимо какое-то машинное обучение произвести, чтобы принять какие-то новые решения. Поэтому я бы сказал так, что в таргетинге первоначально используется только вот то, что показывал, похоже на коллаборативную фильтрацию, но для более глубокого анализа мы потом можем включить и машины, и даже такое глубокое обучение. А вот что касается искусственного интеллекта, то, как я сказал, у него цели-то особо и нет. Другое дело, что если обучить его не тому, то он… Я бы сказал про другое. Если сильно ему довериться и не сверяться с тем, что он делает, да, его работу не анализирует, то он может немножко сойти с ума. То есть делать не то, что выгодно ему, а то, что ему кажется правильным, но при этом может расходиться с целями изначально, которые вы, под которые вы его закладывали. Тут скорее вот эта проблема. То есть сойти с ума, нейронная сеть она может. Ну, в смысле, что перестать работать адекватно. Спасибо. Я бы И у вас вопрос? Сказал. Да, да. Угу. Uh, у меня в свое время была интересная дискуссия с Андреем Сибрантом. Мне повезло с ним выступать на одной конференции. И у нас с ним на тему искусственного интеллекта возник разговор о теореме Гёделя о неполноте. О том, что является ли сама по себе теорема, ограничителем креативности искусственного интеллекта. То есть, если сама по себе формальная система способна входить вот в этот парадокс, что это утверждение ложно и без определения понятия ложности выходить, ну, не расширяя понятийный аппарат, не выходить из этого парадокса, является ли те математическим стопером mm -hmm. для развития искусственного интеллекта как творческого? Uh... Спойлер, Сибрандт назвал меня «белковым расистом». Вот. Интересно, он твоя был версия. За, а он был за, а ты, скорее всего, был... Нет, мне было просто интересно. Нет, потому я... Что... я сос... Меня народ... сейчас, прежде чем вы начнете отвечать, я вам хочу еще раз напомнить. Простое в сложном. Да, вот, хорошо. У вас еще одна задача, перевести сейчас. этот окей. вопрос окей. Окей. на простые... Окей, окей. Теорема йодли как бы... неполноте. Да. Значит, да. Про... Да. простая да. вещь. Спасибо. Исчисление высказываний, да, я говорю про матлогику, да, принятие решений и так далее. Вот смотрите, там, я сегодня, там, выступал здесь, это истина. Я сейчас пойду домой отдыхать, это ложь. Сейчас, знаешь, я пойду дальше работать. То есть у каждого высказывания как бы фактического есть значение true-false, то есть истина или ложь. Берем высказывание, которое звучит так. Это высказывание ложно. И пытаемся понять, оно истина или ложно. Если высказывание это ложь, истина, значит это ложь. Но это же означает, что оно ложно. Так, значит, если оно ложно, то значит то, что оно ложь ложно, а раз ложь то, что оно ложно, то оно истинно. И мы получаем парадокс, который известен в как парадокс лжеца. Вот это парадокс мат-логики. С этого начинается определенный кризис в математике конца 19 века, который даже привели к расколу в математических школах. И, собственно говоря, парадокс лжеца постепенно был обобщен. И было две школы логицисты. И, значит, интуиционисты. Логицисты говорили, мы построим такие системы, в которых парадоксов не будет. И они, интуиционистов, которые говорили, что надо немножко делать по-другому, они прямо, ну, как это, плохо с ними поступали, как, как бы вот все слова такие. Mm -hmm. Ну, короче, этот, ДИС, да, знаете, как в этом, ДИСы писали, то есть они писали, они хотят уничтожить математику и так далее, а Гёдель, австрийский математик, в 30-е годы доказал теорему о неполноте. Он сказал, что вы знаете, в любой сложной формальной системе я могу построить что-то похожее на парадокс лжеца. То есть как бы нельзя в сложных системах избежать парадокса, который похож на парадокс лжеца. Вот такая теорема была доказана, есть теорема о неполноте. Ее приводят часто как, бы, как доказательство существования или несуществования Бога. И так далее. Что касается э, вопроса, который был задан, я считаю, что она, конечно, является ограничителем, тому, что мы не сможем построить идеальную формальную систему, потому что это невозможно математически. Другое дело, что сама природа человека она ошибочна, и, но это не мешает нам функционировать. Поэтому Булат сказал, что его обозвали белковым расистом. Я ставлюсь просто к тому, что, наверное, если человек смотрит на живую систему, то мы все равно никогда не можем быть истрактованы как чисто математическая конструкция. А это как раз и дает нам шанс ну, уходить в некотором смысле от того, что нас ограничивает теорема о неполноте. Поэтому ответ такой, что да, формально она нас ограничивает, если бы мы исходили бы только из-за математики, но нам до точного соответствия с математикой ну, очень далеко и, скорее всего, даже невозможно. Спасибо.